Привет, с вами Леонид Иран, и я только что был на мастер-классе по освобождению от телесных блоков и зажимов. О том, почему у людей бывают, возникают какие-то напряжения в теле, какие-то там искажения, боли и как от них избавляться. И какой месседж, да, вот главный месседж я получил из этого мастер-класса и хочу им с вами сегодня поделиться почему возникают вообще боли в теле, либо зажимы, напряжение и так далее. Потому что человек попадает в стресс, да попадает в стресс, чисто случайно попадает в стресс, и в нем напрягается. Что-то вот как-то вот нужно выйти из стресса, нужно что-то сделать, нужно как-то его пережить. Стресс закончился, но после его завершения, люди не говорят себе все стресс закончился и можно расслабиться и получать удовольствие от жизни и продолжают да, дальше напрягаться если люди не не расслабляются не позволяют себе отдыхать после стресса то возникают боли вот включился вот, вот, ну допустим да, начал ругать начальник и вы так оба напряглись и напряженно ходите, а начальник вас ругает, все, вы уже вышли из кабинета, вы уже сели на рабочее место, вас уже никто не ругает, но вы сидите напряженно, вы уже приехали домой, смотрите телевизор, поужинали, но продолжаете сидеть напряженно, а потом на следующее утро просыпаетесь, вот ключик в чем, что когда вы засыпаете, но напряжение сохраняется в теле, то ваше тело запоминает, что это напряжение нужно для выживания. И вот эта функция, этот, этот, ну, вот такой импульс к действию, он записывается в подсознание, он вот туда вот погружается и там работает, продолжает автом, ну, автоматически выполняться. И вот вы так на утречком проснулись все равно напряженная и потом снова идете на, при... на работу, там напрягайтесь снова вас вызывает начальник, еще больше ну, капает по мозгам, вы еще больше напрягаетесь и потом через недельку вы себя обнаруживаете под столом массажиста, вернее на столе массажиста под его руками, потому что у вас хватил остеохондроз и где-то боли там в плечах, либо в пояснице, либо мигрени возникает вот что-то такое. И чтобы этого не было, необходимо выполнять одно совершенно простое, совершенно элементарное действие. После того, как стресс закончился, после того, как вас перестали, ну так скажем, где-то ругать, перестала, перестала происходить какая-то неприятность, которая была с вами, вы себе просто задайте вопрос, нужно ли мне дальше напрягаться, нужно ли мне дальше вот в теле сохранять вот это вот напряжение. Если, да, нужно, ну по каким-то своим вот делам, окей, пусть сохраняется, но если не нужно, тогда даете своим мышцам указание. Отпускаем. То есть вы делаете именно вот такое движение, вдох, еще сильнее напрягаетесь, вот вот совсем напряглись, и выдох, расслабились. Все. И вот можно это в принципе упражнение эту практику делать несколько раз в день шикарно ее делать вот вы знаете реально шикарно делать такую практику в качестве профилактики каждый вечер буквально каждый вечер перед сном просто задаете себе вопрос перед сном есть ли сейчас в моем теле какое-либо напряжение если да есть это напряжение, вы себе задаете вопрос, нужно ли оно мне сейчас, это напряжение. Если вот да, вот ну прямо сейчас, допустим, вам нужно это напряжение, то оставляйте. Если прямо сейчас это напряжение, это боль, вот это вот какое-то, знаете, вот как-то вот мышца напрягается, и вам ну, нужно себя в этом состоянии удерживать. Если вам вот, для вас жизни вот прямо сейчас это нужно, оставляйте. Если нет, вдох. И с выдохом расслабляете, именно выключаете это напряжение. Вот если каждый день в течение недели вы будете выполнять это упражнение, поверьте, через неделю вы свой организм не узнаете. Ну и я ожидаю ваших комментариев под этим видео. Через неделю после того, как вы почувствуете легкость, когда в вашем теле появится легкость, расслабление заметно улучшится, сон заметно улучшится, настроение, отношения к окружающим, ну и Восприятие красок жизни. С вами был Леонид Орлан. До встречи.